Всем привет дорогие друзья, сегодня у нас на дворе 1 мая Всех гостей моего канала поздравляю с этим праздником Те кто постарше, для них он более ценный Что-то несет, это какие-то воспоминания, парады, флажки, праздник, сахарная вата и так далее и тому подобное Еще раз всех с праздничком, всем крепчайшего здоровья и мирного неба А мы сегодня с вами посмотрим... Вот такую модельку. Это у нас получается цепилин. Давайте разбираться. Есть, как бы упаковочки минимум. Господин Шертун. Сейчас мы чистят не избавим. Вот такая вот подушка дешевая в виде плотного картона. Значит, тут у нас мануал. калибрами, которыми комплектуются часы. Не данная модель, а вся линейка. И гарантийный колон выглядит... Сейчас покажу вам. Так, так, так, так, так. Ну вот как-то так. Такой завинтаженный. Его тоже в сторону убираем. Коробка тоже ничего серьезного не представляет Ну вот бокс такой Вроде цвета такие какие-то Презентабельные Но сами материалы Обычный картон дешевый Ну и референс тоже 7656-5 А вся линейка у них Данная LC127 Ну и добавляете вот этот референс Для поиска какой-то информации так, значит, что у нас? Все. Коробочку, значит, в сторону. И давайте по сухарям. Такой, часы с элементами пилота. Классический стиль. Значит, референс я вам произнес. Вес данного экземпляра 70 грамм. Крайне не тяжелые. Значит, внутри у нас. Давайте то, что внутри в будке находится, немножко на задний план перенесем. Чуть попозже вернемся. Стекло минеральное, водозащита 50 метров. То есть, там нырять, конечно, нельзя. Но попасть под дождь, помыть руки, проблем не возникнет. Толщина корпуса 13 миллиметров, такой пухленький. Диаметр 41, от уха до уха 46. Диаметр очень компактные часики. Мое запястье 18. И сейчас посмотрим, как это все смотрится на моей руке. Единственное, если еще по размерам ширина браслета 20. То есть, если, если вдруг у вас есть какие-то планы на смену браслета, уши 20. Ну давайте примерим. Опа! Пухленький корпус. И вот так все это дело смотрится. Контрастные стрелки, прекрасная читаемость. Ну, об этом поговорим чуть позже. На паузу можете поставить, рассмотреть какие-то детальки. Удобненько. А значит, почему на механизме хотел остановиться? Значит, часы приобретены на джуме. И там в описании у продавца... Указано, калибр установленный 821А. Ну, на нем, как бы, нет стоп-секунды не было. А, а, а когда часы пришли, начал крутить. В общем, стоп-секунда есть. Ну, и тут началось. Вот видите, стрелочка остановилась. Начал читать, и в интернете, и я понимаю, для тех, кто давно в теме, конечно, они они понимают, что это не 821А Потому что самое первое, что бросается в глаза Цвет не знаю, как они исполняли В золотом цвете или нет А вот серебристом, который я нашел э, На интернет-площадках там разных Значит, в 2009 году 82.15, то есть прошел такой Некий Тюнинг, да так скажем у него стал вот этот вот элемент автоподзавода скелетонированный то есть большая часть вырезана вот тут пустота была и самое главное были на мосты добавлены женевские волны да, то есть тут отделки нету ротор такой же полнотелый как и раньше был и тем более в описании вот тут еще заметил. Видите калибр 82,15, 821. А даже нету. Но ну, почему-то у продавца заявлено как 821А. Чем неудобен джум? Нету обратной связи с продавцами. То есть такой момент не уточнить. Я не знаю, как. Можно, можно, конечно, комментарий, наверное, я оставлю, чтобы они изменили описание. Но по моему мнению, скорее всего, все-таки это 82.15. То есть, сравнивая фотографии 8, 821 и 82.15, ну, они идентичны. Только, я же говорю, единственная разница. Вот я как-то хотел найти какие-то дырочки, болты там, чтобы, ну, как-то находились в разных местах, чтобы визуально можно было определить. Все идентичное. Тем более, описание нам подтверждает, что изменили всего лишь... Сделали отверстие на роторе, так скажем Облегчили его визуально точно И добавили Женевские волны И в 2020 году 821А Вообще был снят с производства ну Не знаю ну, Вот этих калибров 8215 даже на Алиэкспрессе Именно в таком золотом цвете Просто надпись На роторе Немножко другая А так один в один я сравнивал И если уж говорить об этом да, То есть вот эта проблема Замирания секундной стрелки Она осталась Но добавилась вот стоп секунда И что приятно удивило вот Я воочию Так скажем первый раз вижу вживую 82.15 Подделки сугубо мое мнение Опять же Подделки, вот как будто немножко аккуратнее сделан, чем nh 35 Хотя NH35 я вот ну, прям всецело обожаю. То есть для меня это в данном сегменте м -м, прекрасно. Если бы не золотой цвет, который так более так свежо смотрится, более чуть-чуть э, вроде как, знаете, немножко в небольшие так скажем, в небольшие часы, да, за небольшие деньги, добавляет немножко вот лоска То, в принципе, я же говорю, мне и на 45 нравится как бы больше. Все, про механизм все, ну, что хотел сказал я говорю, обращайте внимание, то есть здесь не 821А, по моему мнению. Если я ошибаюсь, поправьте. Значит, ремешок сделан из кожи. О чем гласит вот такая вот надпись, сделана в Германии, там из телячьей кожи какой-то тонкой ручной обработки. В общем, как-то так завуалировано. Темно-коричневый ремень с кремовой строчкой, крокодильчик. То есть он даже смотрится практически как черный, но нет, это темно-коричневый. Бакля с логотипом полированная. То есть все аккуратно сделано, ремешок очень даже приятный в меру плотненький, но я думаю разносится ну и плюс сюда можно будет еще ремнями поиграть, если так скажем, не использовать его, да, под каждодневные какие-то выходы на работу, более-менее строгую одежду офисную там, или костюмы даже то можно будет какие-то нато ремни использовать, что-то что-то поиграться можно, можно даже на миланский браслет посадить, тем более по-моему, данная модель даже есть на миланском браслете. Заднюю крышку мы с вами смотрели, она социнированная, а остальная вся часть часов полированная. То есть вот такой вот такой высокенький корпус с молдингом. вот Молдинг, который перетекает в уши, и он идет вот по всему диаметру корпуса. Да? Вот такая накладная часть. Головка некрупная, полированная. Сзади, я же, еще раз повторюсь сатин. Можете поставить на паузу, почитать, что написано. И, кстати, на рендерах э, вот тоже такая вещица на фотографиях. Да, на рендерах, видел в других интернет-магазинах, действительно, данная модель вот, перевернута, сфотографирована. И там 821А, то есть вот этот ротор вырезанный видно вот элементы на мостах женевские волны такие ну, то есть получается бывает и так и так но, но, ну, по мне если допустим здесь есть стоп секунда а вот в том калибре нету то лучше пускай отберут у меня женевские волны да ну вот оставят стоп секунду по характеристикам тоже он получается, механизм очень схож. Я уже говорил об этом со многими японцами в этом ценовом сегменте. Самые основные 21 600 полуколебаний, 41-42 запас хода, автоподзавод, ручной подзавод. Теперь стоп секунда. То есть не знаю, кто его доработал, китайцы, не китайцы, какая разница. Но данная вот фишка очень неплохо прижилась. Что вам вообще страшно было тем, кто не сталкивался? То есть, 8215, если мне не изменяет память, появился э, в 1977 году. И там без особых изменений он докатился аж до 2000-х. Да и сейчас в нем изменений, ну, минимально. Я же говорю, китайцы, наверное, добавили в него стоп секунду. Ну, в общем, не будем про механизм. Давайте циферблат посмотрим. Он такой завинтаженный немножко тоже. Чуть-чуть кремового цвета. Он не белый. То есть вот маркер, маркеры да, у нас, кстати, у нас же фонарик есть. А тут есть люм. Чуть не забыли. Снова, да, только стрелочки у нас подсвечиваются. Больше люминофора нигде нет. Вернемся. Вот арабские цифры. Давайте с краю начнем. Железная дорога. Минутная разметка. Печать очень аккуратная. В районе трех часов циферку украли. но вот оставили какую-то вот стальную капельку. Окошко даты обрамлено. Но обрамлено печатью. И ничего тут такого. Элементов накладных никаких нету. Эту печать. Но тем не менее вот эти арабские цифры. Вот я специально угол даю. Они во-первых глянцевые. Так как будто эмалью нанесены. Во-вторых немножко такие припухлые. Очень приятно смотрятся. Еще раз повторюсь, читаемость прекрасная. Давайте стрелочки разведем. Вот так, а календарь завис где-то посередине. Вот так вот сделаем. Такой шумный подзавод у данного механизма, конечно. И то, он не то, что подзавод шумный, он однонаправленный. Поэтому чаще всего ротор двигается в свободном направлении в другую сторону. Поэтому немножко издает звук. Ну, на руке у меня были э, вот... Если вам слышно, а, у меня были часы, а, значит, хамаш был на Симастер, и там он был 82-15, ну, то есть, я какого-то дискомфорта не ощущал. И ходили вполне, ну, я же говорю, если бы я не знал, возможно, я подумал бы, что это там на НС-35, то есть, я же повторюсь, тот же запас хода, такая же точность. Плюс-минус вполне такая приемлемая. Да, 10-15 секунд плюс-минус. Хотя некоторые экземпляры ходят и точнее. Но это все субъективно, ребят. Потому что запомните, часы в статичном положении, точность. И когда вы их начинаете носить, это разные вещи. И плюс даже в каком, в каком положении оставляете. Или часы у вас на ночь так стоят, или вот так стоят. Ну, то есть точность немножко колебается плюс-минус. Вот такая вот моделька сегодня, ребята, у нас. Все. Всех еще раз С праздником, крепчайшего здоровья, часам точного хода. А вам удачных покупок. Пока-пока.